Так, Всех приветствую! Сегодня у нас на обозрение вот такие три посылки из Китая. Ну, в общем, все такая увесистая. Мне кажется, здесь ножечка. Она стоила полтора доллара. Видите, 150 грамм. Вот это... Мне кажется, она тяжелее намного. Открываем. Так. Что-то такое здесь волшебное. В туалет написано туалетная вода. Типа духов. Третье видно. Сейчас я ее... А такая приятная. Очень приятная. Приятный телек, такой пузырек. ну и запах у него довольно-таки мужской Сейчас. вкусно? О, всем понравился запах так, буду использовать ссылка на них в описании она уже со второй первой посылки Итак, так, она нас стоит 3 доллара представляете, 3 доллара и весит она вот так раз 200 грамм. Открываем. Опять коробочка красивая. красивая. Малость помята, конечно. И у нас здесь О, такой ножик. Мне он понравился. Покупал его на пандаву на распродаже. Так, Сначала покажу. Здесь вот отверстие для да, веревочки можно носить наши. Здесь такой походный. Здесь крепеж и у него есть вот предохранитель у него вот этот. Так он не закрывается. Раз. Все. Кстати, он откидывается что ли? Он очень легко выходит из пазы. Раз как все тут даже написано Cold Steam. реально вот рекомендую на него, вот, на него я обязательно дам ссылку в описании кажется на пандал его покупал сейчас я так да, реально он остро режет хотя тут не только бумага еще целлофан Ладно, множиком и вот таким я доволен. Загребаем, может, слухайте, Он такой походный. Вот написано, что же. США. Слезаю резкость. Вот тут. Вот. Такие надписи у него. Твом ножечка. Все, везде. Такой черненький ну и последняя посылочка подкрой я этим ножиком какая-то коробочка стоит это у нас доллар ровно доллар 32 грамма угу, понял что здесь здесь у нас винты коробочка помята, Ну для подарка такой вряд ли кто будет покупать вот. за доллар, за 65 рублей это шикарно, просто шикардос вот такие две ленты пожалуйста Сейчас покажу, что здесь стоит это за вот так вот оно да, телесного цвета. Допустим, палец поранил, к примеру. Так раз. Все. Она очень тоненькая. Эта, сама клейка лента. И вообще не чувствуется. Ну и особо не видно. Я криво корево поклеил. Ну, вот. Можете знакомиться. Все, начнем раскланиваюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много новых интересных распаковок. Заказов впереди, Идет много разных. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Не забывайте.